Вокруг лютый мороз, на улице правят балом белые медведи и пингвины. Также кругом лужи, слякоть и снег, которую можно просто брать и жрать. Естественно, чего мы делать не будем. Также отбитые второкурсники, которые любят посидеть на снегу, ему радуются. Именно такой представляется у россиян весна. Здравствуй, Влад. Весна представляется у не так нормально. Весна, она студенческая и в униксе. Морозов нет, пингвинов только отбитые, там, не знаю, мальчики, девочки, которые там пляшут, в чем попало. А в целом все неплохо. Ну, пошли глянем. Давай. Ну что ж, Влад, ты был действительно прав, здесь намного теплее, здесь намного душевнее, здесь не правят балом пингвины и белые медведи, а это значит, что мы можем начать нормально нашу новую Давно новый цикл, пора наш, начать да, студенческую весну. весну. 2018 года представимся, друзья, Роман Полинсков, Владислав, Владислав Сергеев. Сергеев. Для вас мы проведем целый цикл передач, посвященных данному фестивалю. Итак, Влад, расскажи, пожалуйста, кто открывать будет этот фестиваль? Открывает его сегодня Институт физики и Институт вычислительной математики и информационных технологий. Что ты сам ждешь от фестиваля этого? Честно, нас тут весне впервые. Как обычно, будем знакомиться, будем все узнавать по ходу. Ты будешь знакомиться, я уже буду увидеться а со своими друзьями. старыми друзьями, которые уже давно работают. Ну что ж, друзья, первый день фестиваля начинается. Институт физики, Институт вычислительной математики и информационных технологий понеслась. Друзья! Против любите жаловать – гости нашего фестиваля. По старой доброй традиции врываемся в толпу и начинаем общение. Все люди заменимы, запомните об этом, все. Даже вы, надеюсь, когда-нибудь вас заменит уже. Ну, то, только после тебя. Оператора, Столько? вот заменили, Столько? вас, надеюсь, заменят уже, сейчас заколебали. Мы вас еще всех. познакомим зрителя с нашим оператором, ты пока не раскрываем три. Это хороший да. оператор, классный парень. Конечно, да? Вы да, тоже вообще. классные, но, надеюсь, вас все уберут. Из да. Да. Да. Да. тоже. Я говорю, всех люблю, всем всем добра. Да. Достаточно, хватит, себя прям это эфирного не Выводить его да. на... Слушай, в первый раз сижу вот на этом месте. Тебе как самому? Мне тоже нравится. Вот на месте нашего жюри, по крайней мере, на месте Радика Загидулина, тебе, я думаю, как на месте Баканова? А, ну, на самом деле, да. На самом деле, Нормальным. Да. заходит, заходит. Да. да, А ты посмотри, какая панорама хорошая. Прям вот охота раскинуться вот так вот. И? Я бы еще ножки свесил, конечно. А. Ну, нельзя. Ну, да. Нельзя. Ну, вот. Сесть так хорошенько и наблюдать за концертной программой. Но прежде чем мы с тобой будем наблюдать за концертной программой, я. Не, по воду не надо. Я предлагаю отправиться нам за кулисы и пообщаться с участниками. Нет, ну давай, конечно, без проблем. Понеслась? Пройдя за кулисы, мы нашли коллектив имени Эдуарда Сырового, с которым мы сейчас и пообщаемся. Да, сегодня будет что-то новое, конечно. Сегодня будет снова весна, но тоже из того поколения. Группа Аракс. Антоновская, в общем-то, песня. Вот. Будет круто, потому что это синтез номер. Вот. Ну, но есть еще второй номер. Открытие фестиваля, Институт физики, жесткий препод, репетиция на сцене и надежда на успешную сдачу экзаменов, успешные шутки про сборную России. Пожалуйста, поздравляю, вы успешно вышли из своей группы. Ура, вы вышли из своей группы! Твою... Надеюсь, все-таки не вылетят. Ну, как знать. Также надеюсь на хорошие позиции физиков по окончанию фестиваля, потому что концерт у физиков выдался действительно удачным. Ребят, как концерт, слушай. Концерт просто замечательный, море положительных эмоций. Много веселья. Удовольствие. Удовольствие, да? Все сделали, что хотели? Да. да все. Спрячь, на камеру не полить. Научное свершение. Илон Маск и Никола Тесла. Жизненный путь и трудности на пути свершения мечты. Кто победит интеллект или жажда самовыражения? Английские скороговорки и лица. Особо преуспевшие в этом. От нелегкого выбора аж сносит крышу, разумеется, и под Полину Гагарину. В итоге одно без другого невозможно, наши студенты лучшие во всем. Итак, старт фестивалю дан. Первые концерты уже отгремели. Влад, как тебе? Начало, в принципе, неплохое. Я уверен, что впереди будет лучше. Лучше, в целом интересно. Что у физиков задумочка неплохая, что и у математиков тоже в целом интересно, по крайней мере. Достаточно красочно, живно. Тебе что? Ну, это твоя первая студвесна, это моя уже третья студвесна. Убивайте. Ну ладно. Убивай Ну ладно. Ладно. Но, друзья, скажу честно, старт немножечко пробуксовывает, к сожалению. Но я надеюсь, что в следующие дни а, институты будут нас все больше удивлять, все а, качественнее будут номера ярче, сочнее и так далее и тому подобное. В общем, все слова, которые знаешь, вот знаешь, что эти всякие вам, бам, бомбезный прям концерт, ну, прочее. Надо, надо, это все будет. Тихо чтобы да, красочный. Да. Вот это было. Это следующие концерты будут такими же красочными, как вот эта елочная игрушка, которая сейчас прошла мимо нас. Для вас эту программу вели Роман Пулинсков и Владислав Сергеев. Увидимся завтра. Пока-пока.